Я приветствую всех зрителей телеканала форума «Свободная России. Сегодня в студии с вами я, Данил Константинов, а в эфире у нас правозащитник, член Совета и руководитель программы «Поддержка политзаключенных» правозащитного центра «Мемориал» Сергей Давидец. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Я уже отвык говорить «добрый день», потому что каждый день преподносит что-то новое, недоброе, но сегодня вроде бы еще такого не было, по крайней мере, я не заметил. А вот вчера было интересное событие. Российская Федерация направила в Европейский суд по правам человека жалобу против Украины, в которой она обвиняет Украину в развязывании войны на юго-востоке Украины, в э, пресечении передачи воды в оккупированный Крым, в нарушении э, прав и интересов русскоязычного, русскоязычных жителей Украины в прекращении вещания пророссийских русскоязычных каналов, ну и так далее, и тому подобное. По-моему, около 10 требований содержится в этой жалобе. Скажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, какова цель и каковы перспективы этой жалобы в европейском суде? Ну, э, цель-то, мне кажется, достаточно понятна. С одной стороны, э, Украина уже... С девятью жалобами обратилась в Европейский суд против Российской Федерации. Есть обращение от Грузии. И с чисто пропагандистской точки зрения властям Российской Федерации важно не только оборонительную позицию занимать, но и демонстрировать, что они тоже могут на кого-то пожаловаться. Я думаю, что это как раз, вы знаете, в русле размывания представление о, о реальности, которая является таким ключевым инструментом э, пропаганды кремлевской. Э, они могут сказать что-то прям противоположное тому, что говорят оппоненты, утверждая, что это совершенно равнозначное э, утверждение, и поэтому э, правильно может быть любое, а на самом деле истинно не, не поймешь. Вот для обывателя которым сейчас видно, что ну, 9 заявлений от Украины в Европейский суд. Понятно, что Россия обороняется от правовых атак со стороны Украины. А теперь власти Российской Федерации будут говорить, да нет, мы тоже на них подали. Более того, в ситуации, когда все чаще российские власти отказываются выполнять решение европейского суда как вот недавнее решение о необходимости регистрации однополых союзов в какой-то форме российской власти важно обосновать утверждение о предвзятости и необъективности европейского суда вот соответственно когда на их заявление не получится немедленного, во-первых. Ответ... А немедленного точно не получится, потому что, собственно, и украинские жалобы не разобраны до сих пор. Это долгая история. А во-вторых, когда его не получится, я думаю, в том виде, в каком они хотят никогда. И когда они получат отказ, они будут дополнительные аргументы для того, чтобы говорить, вот смотрите, на наши справедливые жалобы они отказываются реагировать, тогда как на отвратительные жалобы, касающиеся регистрации гей-браков и так далее, они готовы реагировать и принимать решение против нас. Ну, то есть, это чисто пропагандистский. С точки зрения эффекта... Я не специалист по европейскому суду, и мне достаточно сложно судить. Понятно, что существенная часть того, о чем говорится, это оч очевидный бред пропагандистский. Но в, в каких-то моментах нарушения прав человека вполне вероятно, против всех стран фактически Европейский суд принимает решение права человека могут нарушаться всюду, и для того и нужна Европейская конвенция, Европейский суд для того, чтобы эти нарушения исправлять. И Украина тут не исключение, я допускаю, что что-то, какой-то из элементов того, о чем идет речь, может оказаться содержательно обоснованным. Но у меня есть огромное сомнение в том, что деградирующая Система власти Российской Федерации, привыкшая к совершенно несостязательной процедуре, которая в российских судах существует, способна эффективно аргументировать в международных судах, какие бы то ни был, даже содержательные. Требования, я боюсь, что эта деградация зашла так далеко, что они вряд ли способны качественно что-то сделать. Я Поэтому понимаю, да, о чем речь? Да, да, даже это скорее всего не получится. Да, мы... Ну и плюс, плюс mm -hmm. технический момент недавно сменилось. Сменился орган, который представляет Россию в Европейском суде вместо Министерства юстиции, теперь это Генеральная прокуратура, очевидно, что тут есть и элемент какой-то вот внутренней борьбы, демонстрация того, что только новый орган занялся, и тут же уже результаты, тут же уже обращение Европейский суд впервые за всю историю участия России в Европейской конвенции. Да, мы, кстати, ведь помним истории про попытки экстрадиции ряда людей из Европы, в частности, из Великобритании, которые предпринимались российскими органами. Я хорошо помню ответы британских органов правосудия, в которых они подчеркивали, что российская страна даже обосновать нормально не может свои, так сказать, претензии. Это, кстати, касалось, по-моему, Березовского, и Ахмеда Закаева, и ряда других людей. То есть они не способны подготовить более-менее убедительную бумагу для кого-либо, кроме вот своих судей, которые всегда доверяют сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому я понимаю, о чем вы говорите. Но вы знаете, среди тех требований, которые выдвинуты России, есть одно, заслуживающее, на мой взгляд, более внимательного изучения. Это требование доступа питьевой воды в Крым, которое подкреплено ходатайством о введении обеспечительных мер. То есть просьба Европейского суда обеспечить действительно доступ воды в Крым. Как вы думаете, перспективы у этого требования есть? Ну, я повторяю, что я совсем не специалист по праву по правоприменительной практике, особенно по межгосударственным спорам, которые являются еще специальной верхью деятельности Европейского суда, я не изучала специально, но по здравому смыслу, вот, исходя из того, что мы знаем о ситуации в целом, представляется, что у Украины нет. Такой обязанности поставлять питьевую воду в Крым. Да? Из чего эта обязанность выйти? То есть они водой на своей территории распоряжаются, как хотят. В ситуации, когда территория оккупирована, они обязанность заботиться о гражданах, оккупированной территории эффективно исполнять не могут, и... Принуждать их к тому, чтобы они выполняли часть этих обязанностей, лишая их там, остальных возможностей взаимодействия с гражданами, довольно странная, мне непонятна правовая база для этого. То есть, э, ну, мы не видели же самого заявления, да? Вот та риторика, которая звучит, она неубедительна. Э, и власти Российской Федерации достаточно давно об этом говорят. Мне кажется, что все это скорее пропагандист. Уж тем более странно говорить об обеспечительных мерах. То есть обеспечительные меры применяют совсем других ситуациях, и тут уж точно я думаю, что это немыслимо и невозможно. То есть слава богу все-таки никто не умирает без этой воды, да? То есть это затрудняет экономическую деятельность, это затрудняет, там, не знаю, организацию курортного сезона, но это не вопрос жизни и смерти. То есть это не гуманитарный говоря. вопрос, да? Ну, он не такого рода гуманитарный вопрос, который можно было предположить, мог потребовать бы обеспечительных мер. Обеспечительные меры в вопросе ситуации там, пыток, либо в вопросе угрозы жизни и здоровью актуальны, применяются. Насколько я осуведомлен. не думаю, что это возможно здесь. Но я, как раз это требование, мне кажется, менее убедительное, чем какие-нибудь иные, возможно, там про неэффективное расследование, или про э, какие-то языковые нарушения, что, возможно, там, хоть в какой-то мере Нужно ну, Посмотрим, что из этого выйдет и каким это приведет к результатам. А вам не кажется, что под сурдинку, вот, допустим, отказа ЕСПЧ в рассмотрении этой жалобы или просто отказа в выполнении требований Россия может э, выйти из ЕСПЧ? Я не думаю, что российские власти сами захотят выходить это скорее, не думаю, что им для того, чтобы выйти, если бы они этого хотели, нужны были какие-то дополнительные такого рода э, доводы, тем более, что ну, просто процедурно э, там, результат рассмотрения этой жалобы станет понятен через многие-многие годы. Межгосударственные жалобы, тем более с таким количеством разнообразных совершенно э, доводов, э, не может быть рассмотрена быстро априори. Индивидуальные жалобы рассматриваются десятилетиями, а такого рода жалобы-то уж точно будет рассматриваться очень долго. Поэтому я думаю, что смысл этого в первую очередь пропагандистский, адресована она в первую очередь для обоснования внешнеполитических конструкций российской власти перед российским населением, ну и перед там, той частью западной аудитории, которая склонна слушать эти пропагандистские доводы. Нет, я думаю, что тут скорее вероятно, что наглым отказом от исполнения решений Европейского суда в конце концов очередной раз Власти Российской Федерации спровоцируют кризис в отношениях с Советом Европы, когда опять у него не останется никаких рычагов, кроме как ограничения возможности участия российской делегации в парламентской ассамблее, еще каких-то санкций. А вот в ответ на это да, российские власти могут, как это было в прошлый раз, шантажировать Совет Европы тем, что а тогда мы вообще уйдем. Но это долгая песня, и по собственной инициативе они все-таки, конечно, не уйдут. Для них важно иметь трибуну, а выполнять они и так ничего не выполняют. А зачем собственно, уходить? А вы не задумывались, зачем вообще Российская Федерация с и нынешним руководством остаются в юрисдикции ЕСПЧ? Ведь, например, у Лукашенко без этого обходится все эти годы. Ну, Лукашенко все-таки такой, тот самый картофельный фюрер, очень местечковый, да, ему хватает поддержки Российской Федерации, и он, не там, апеллируя к еще с, с, с, советским временам, никогда не был готов отменить смертную казнь, а, как я понимаю, это основное препятствие для вступления Беларуси в Совет Европы было, и это все-таки такой странный рудимент уникальный и он собственно не предпринимал усилий для того, чтобы вступить в Совет Европы так или иначе Россия в Совет Европы вступила, условия необходимые выполнила и это некий атрибут там, роли глобального игрока, на который Беларусь не претендует, а Россия конечно претендует, то есть находясь в резервации, отрезанной от всех международных трибун, от международных договоров от возможности высказывать свое мнение, от возможности делегировать своего судью, в конце концов, Европейский суд, российское государство будет иметь меньше влияния. Оно там, не сможет раздувать щеки, изображая себя сверх, сверхдержавой, там, равной Соединенным Штатам и Евросоюзу. Поэтому я думаю, что они будут держаться за участие в Совете Европы до тех пор, пока их оттуда не выгонят если такое случится. Ну, что раньше случится, там, не знаю, рухнет режим или их выгодно, потому что, конечно, ну, они не оставляют по большому счету выбор, да, то есть при всем понимании того, что э, участие в, в, в Европейском Совете Европы и, соответственно, ю, юрисдикция ЕСПЧ важны для российских граждан, э, они действительно способны так или иначе быть каким-то ограничителем нарушения их прав, там, выполнять роль какого-то компенсаторного механизма э, в ситуации нарушения этих прав не универсального, не всегда, но тем не менее э, на фоне полного, э, полной утраты эффективности российской судебной системы это что, хоть что-то. Да? это ценно и важность, на это приходится оглядываться. То есть, хотя бы формально э, прецедентные решения Европейского суда являются частью правовой системы Российской Федерации, должны учитываться. Это, конечно, не происходит в большинстве случаев, но на это можно ссылаться. Все равно это важно. Но э, в то же время понятно, что э, Российская Эх. Федерация, ну, чем дальше, тем меньше выполняет свои обязанности, вытекающие из этой конвенции. И э, там... Одно, другое, третье, пятое, десятое. То есть вот сейчас, не знаю, в очередной раз они отказываются исполнить решение, связанное с, с Алексеем Пичугиным. Более того, наоборот, его перевели в, в Лефортовый, судьба его неизвестна. Они в очередной раз отказываются исполнять решение, связанные с Алексеем Навальным. Буквально вчера выдали... Э, там, белоруса э, Алекс, Алексея, по-моему, ну, Кудина, борца единоборства, вопреки э, 39-му правилу, примененному Европейским судом, э, к его кейсу, требования не выдавать его Беларуси. То есть, э, когда это эпизодически, случае невыполнения обязательств, ну, с этим как-то вот Совет Европы мирится. Но когда там это становится массовым и системным, то, ну, трудно ожидать, что Совет Европы будет притворяться, что ничего не происходит. То есть это разрушает с -с саму природу международных отношений и э, смысл договора, если одна страна выполняет его только когда хочет. Ну а да. когда не хочет, не выполняет. В общем-то это странная ситуация и непонятно, сколько еще это будет терпеть. Ну, бог с ним, с Европейским судом. А есть другая тема этой неделя достаточно мрачная тема. Я имею в виду подземную тюрьму, обнаруженную в Ленинградской области, под Петербургом, подземную тюрьму с крематорием. Мы точно не знаем, что это было за крематорий, но, тем не менее, он найден. И я сразу же вспомнил, когда поступила эта новость, о том, что уже неоднократно, в средствах массовой информации появлялась информация о наличии секретных тюрем ФСБ. В основном для людей, обвиняемых по террористическим статьям. Я знаю, что правозащитный центр мемориал внимательно следит за подобными делами. У вас довольно много подопечных из этой среды. Вы что-то слышали когда-нибудь об этих секретных тюрьмах? Ну, я слышал только то, что звучало в связи с уголовными делами. Э, в первую очередь о терроризме. Э, ну вот... Последнее заметное такого рода дело это дело, в котором были осуждены 10 граждан центральноазиатских стран в связи со взрывом в питерском метро. Угу. Мы большую часть их признали заключенными, потому что они совершенно точно невиновны и очевиден такой корпоративный мотив нахождения виновников среди представителей мусульман, двух человек политзаключенными не признали, потому что не до конца понятно, то есть понятно, что вина их не доказана достаточно, но в то же время и нет абсолютного понимания того, что они никаким образом не причастны. Но вот двое человек были явным образом похищены, там есть совершенно очевидный зазор между моментом, когда они исчезли из коммуникации с родными с, есть, ну, фактически задокументирован момент когда они были де-факто задержаны и до юра они были постановочно задержаны спустя достаточно большой срок и это довольно часто случается по террористическим делам когда нам показывают как человек там, не знаю, с гранатой и пистолетом бродит по какому-то подмосковному городу зачем-то и тут значит, из кустов выскакивает 10 человек, его хватает Самые абсурдные бывают вот эти постановки. Вот такого рода постановки бывают просто связаны с незаконным предварительным задержанием, не оформленным, там в течение суток-двух, в течение которых от человека добиваются признательных показаний. Это весьма распространенная практика. Ну в первую очередь ФСБ, хотя не только. А бывает, что это более длительные сроки, насколько мы можем судить, когда человек действительно содержался незадокументированно в каком-то незаконном месте лишения свободы. Понятно, что ни в какой СИЗО и ВС его все-таки нельзя да, то есть тамошняя администрация по документам его нужно принимать, там камера, соответственно, где-то э, в месте, которое официально для этого не предназначено, надо его содержать. Вот э, в 19-м, году... Э, э, Журналист Рождественский делал расследование по итогам вот этих сообщений, которые поступали. Ну, счел, что вот такая тюрьма, которая находится в Московской области, где-то там между Одинцовым и Подольском находится, точнее сказать сложно. То, что такие объекты есть, это совершенно очевидно и бесспорно. Относится ли к ним то, чего нашли в Санкт-Петербурге, ну, сказать трудно. На самом деле, вполне допускаю, что это может быть и частная тюрьма, к сожалению. Потому что то, что, что рассказывают о, о том объекте, где содержались вот люди в Московской области, это крайне плохо приспособленное, вообще говоря, для целей содержания места. То есть гораздо менее оборудованное, чем то, что, судя по видеозаписям, нашли в Ленинградской области. Но тут, правда, встает вопрос. Если эта тюрьма, обнаруженная в Ленинградской области, действительно частная, то есть криминальная, по сути, предназначенная для криминальных бандитских целей, то почему там так достоверно сохранен антураж реального следственного изолятора? Тут ведь может быть так, что, например, ну это гадание, да? Мы представить можем все, что угодно. Например, кого-то похищают, изображают, что он там, не знаю, арестован проханитными органами должен, не знаю, откупиться, да? Ну, например, да. Ну, и что гадать? На самом деле, не знаю почему. Все может быть с другой стороны. Зачем в секретной тюрьме ФСБ изображать антураж? Вопрос, столь же, столь же не имеющий ответа, Да. То есть, наоборот, человека надо подавить, и судя по тому, что рассказывают про ту тюрьму, э, которая в Подмосковье, она не была похожа на реальное, там, прошу прощения, вот описывалось, что не было туалета, и людям приходилось да, управлять ножны в бутылке, да, то есть, понятно, что это не, не похоже на настоящую тюрьму, и, и не было попытки, наоборот, то, что они находятся вне правового пространства, как раз было фактором давления на людей. Поэтому трудно сказать, что это было, но это, тем не менее, конечно, свидетельство общей ситуации, когда ну, так иначе существуют некие частные тюрьмы. Уж чьи они, кем использовались, для чего, но вот фактом лицо, тюрьма, на много камер существовала и обнаружена была случайно. Да, интересно, что кроме э, людей, осужденных за теракт в Питерском метро, был еще э, так называемый убийца Юрия Буданова, его осудили за это, позже погибшие, кстати говоря, в лагере в ходе. Исполнение наказания. Он тоже рассказывал, что содержался в подобной тюрьме ФСБ, где его долгое время пытали. Причем он рассказывал в под... очень подробно, как это происходило. И вот эти подробности, которые рассказывают люди, заставляют все-таки поверить в их а, искренность. Похожие сообщения, насколько я знаю, поступали из Кавказа. Вот буквально вчера, позавчера мы говорили со Львом Пономарем на эту тему. Он говорит, на Кавказе такие тюрьмы точно есть. Точно есть. И вообще складывается ощущение, что вот если нашли одну такую, значит, в Ленинградской области, то как минимум по одной может быть в каждом субъекте федерации. Тут я думаю, что для незаконного содержания похищенного человека, это, в общем, так и называется правоохранительными органами, может использоваться что угодно. Просто я думаю, что там в маленьких регионах, в регионах без большого публичного внимания, не очень плотно заселенных, может не быть необходимости в содержании какого-то постоянного объекта такого рода, И используются какие-нибудь подручные помещения, сараи, там, я не знаю, подвалы. На Северном Кавказе, где это происходит массово, там, ну другое дело, что в Чечне для этого используются реально служебные помещения, подразделения органов внутренних дел. Да, да, Гвардией, мы, вот, да. Мы об этом читали в как раз в статье в интервью бывшего чеченского спецназовца. Да, да, да, да, да. да. А в других местах содержатся ну, вот, отдельные помещения. Но кроме как в Москве и Санкт-Петербурге, собственно говоря, я не припомню. Ну, в Крыму, может быть, да, еще. Я не припомню, и Северного Кавказа, я не припомню рассказов о такого рода вот, похищениях и содержаниях. Потому что, в конце концов, такие серьезные дела рассматривают, э, в первую очередь, центральный аппарат, и все это проходит через него. Ну, оставим пока секретные тюрьмы. Мы все равно не можем проникнуть внутрь и посмотреть, что там внутри происходит, и сколько их вообще, этих секретных тюрем. Есть тюрьмы настоящие, действующие, официальные. И я хотел вас как раз спросить об актуальном... Положение э, политзаключенных. Что сейчас с политзеками вообще? Сколько их? Как они? Какие основные ну, дела идут? Мы каждый раз, когда говорим об этом, я должен говорить о том, что э, число политзаключенных, включенных в наши списки, это очень условное число, это некая такая надводная часть айсберга, то, чего мы изучили, задокументировали, успели даже физически, потому что, во-первых, нам должны попасть в документы по делу, когда, по крайней мере, речь идет об обвинении в конкретных преступных деяниях, не в повторном нарушении там, порядка э, организации публичного мероприятия и не, не в организации деятельности нежелательной организации, а в хранении или наркотиков, в подготовке теракта или еще в чем-то таком. Мы должны убедиться в том, чем обосновывают, э, обосновывают прохоранительные органы свои обвинения и убедиться в том, что эти обоснования неправдоподобны, ложные, и так далее. И плюс просто физически это требует времени на это изучение. Поэтому сегодня у нас там 375 человек в списках, но это, конечно, не значит, что в России столько политзаключенных. Конечно, их больше, совершенно очевидно. То есть в очереди на это изучение, которым там несколько человек постоянно у нас занимаются, десятки и десятки людей. И не про всех мы еще знаем, к сожалению, потому что порой, вот, особенно если это происходит там не в Москве, не в Санкт-Петербурге, совершенно случайно э, удается узнать про какие-то та, такого рода дела. Хотя, впрочем, э, в последнее время это и в Москве бывает так, вот, там, нам случайно написали про э, очередное дело об оправдании терроризма в связи с э, высказыванием э, мнения, о попытке теракта, ну, о теракте, условно говоря, э, в Архангельске. Э, там уже по 30 человек подверглись уголовному преследованию, вот очередной человек в Москве. Да? То есть про это дело вообще никто ничего не знал и не знает. Вот мы после обращения к нам а, направили адвоката, благодаря участию э, там, адвоката Татьяны Акушко, Анастасии Саморуковой, слава богу, человек получил э, только штраф. И вышел на свободу. Но он до этого провел полгода в следственном изоляторе. И никакие медиа про это ничего не, не знали. Просто потому что человек не медийный, э, хотя он, там, в отличие от некоторых других, которые хотя бы там, действительно говорили, правильно поступил, так и надо их всех убивать, ничего такого даже не говорил. Только высказал понимание причин этого, да, вот так же, как Светлана Прокопьева. Поэтому, к сожалению, очевидно, что количество политзаключенных гораздо больше. Тенденции, ну, с одной стороны, это, конечно, дальнейший рост числа политзаключенных. Эта тенденция не меняется уже на протяжении многих-многих лет. А с другой стороны, это, я бы сказал, вот то, о чем мы говорили по поводу э, снижения квалификации правоохранительных органов э, в международной коммуникации, э, оно коррелирует с тем, что в принципе упрощается уголовное преследование. Мы это уже в, в наших прошлых э, разговорах затрагивали, но тут тенденция продолжается. Все более грубо и топорно э, происходит фабрикация дел. Все более безосновательно происходит уголовное преследование по политическим мотивам и суды все э, в большей степени игнорируют. Э, не то, что там, факты, просто до здравого смысла. Да? Ну, там, не знаю, сейчас идет санитарное дело, там, дело Доксы, э, Андрей Пивоваров находится в следственном изоляторе в Краснодаре. Это ведь все просто чистый абсурд. Да? Даже Убедительно показано, что не сам Андрей Пивоваров делал этот пост. Более того, это пост в поддержку официально зарегистрированного кандидата, который не скрывал, что он значит, аффилирован с структурой Объединенной Демократы, которая ничем не запрещена. Но преследуют Пивоварова спустя год после того, как от его имени был сделан пост в поддержку кандидата на выборах и сажают его в СИЗО. Это же просто абсурд, да? никакой критики не выдерживающий. Тоже касается этой самой докса, которая э, молодых ребят обвиняют в том, что они якобы призывали на митинг, хотя они говорили, если вы придете на митинг, то там, вас не имеют права, они не говорили, приходите. Хотя если бы говорили, разумеется, это не было преступлением никаким, а даже вот той фактуры, которую меняют, не было. Ну, я уж не говорю про санитарное дело, которое вполне очевидно в этом смысле. И вот раньше это все-таки было еще невозможно. там Год-два назад такого вопиющего абсурда не было. А сейчас, к сожалению, и правовая база меняется, и правоприменительная практика упрощается до э, ну вот, просто э, чего-то такого. Мы захотели и обсадить и посадить. Вот и все, собственно говоря. И больше ничего обсуждать. Кстати говоря, я хотел вас спросить, вы упомянули вот серию дел возбужденных после постов людей, ну, как бы в поддержку или просто с осмыслением э, террористического акта, осуществленного Жвобинским э, в Архангельском ФСБ. А какова судьба большинства этих людей, что с ними происходит? Разная, совсем разная судьба. То есть, э, ну, зависит и от региона, и от того, какую известность получила дело, и от того, каково точно было содержание, потому что, ну, там, пост, в котором говорится, да, их там кровавых чекистских суп надо убивать и так далее. Э -э, цитирую, да, то есть не поддерживаю такого призыва. К сожалению, приходится оговариваться в нынешние времена, чтобы... Да, лучше оговориться. Призывающий, Точно. Конечно, вероятность, что такой человек получит реальный срок лишения свободы, она больше, чем если э, он там, вот просто анализировал причины. Хотя никакой панацеи нет. да, То есть если дело неизвестное, если нет качественной защиты, вполне можно э, попасть за решетку и с э, совершенно невинным текстом, просто коснувшимся э, этого события. И наоборот, э, при там, надлежащей защите можно получить штраф. Оправданий, понятное дело, не бывает. Ни одного, ни одного дел, оправдательного нет. приговора? Прекращение уголовных дел не бывает. Ну, по крайней мере, тех, вот о которых нам стало известно, что такие дела есть, есть конкретные обвиняемые, то ни одно дело притащено не было, все доведены до суда, все закончились обвинительными приговорами. Но далеко не все связаны с лишением свободы. А известно, ну, вот наиболее... известно сколько людей попало в СИЗО, во-первых, и сколько людей все-таки потом было осуждено э, ну, на У меня свободы. сейчас пер перед глазами статистики нет. Я думаю, что ну, не больше, наверное, трети, а то... Да, наверное, примерно так получил реальные сроки лишения свободы. В большинстве случаев все-таки это штрафы. Ну вот, там, из ярких примеров, Иван Любшин, калужский оппозиционер, он употребил слово «герой». Это, собственно, единственное, что ему приняется применительно к Жлобицкому. Другое дело, что он до этого был там, осужден по тоже экстремистской статье за высказывание неправомерно, и в совокупности это, вот, видимо, особенно на фоне там провинциальной Калуги, где не нужны экстремисты, а с другой стороны, нужны экстремисты как статьи отчетности, привело к тому, что вот он получил реальный срок, отбывает наказание, хотя борется активно, пишет жалобы, мы стараемся ему помогать в этом. А какие, какие еще сейчас самые распространенные составы, по которым привлекают людей по политическим делам? Не, ну, с одной стороны, понятно, что огромный массив дел – это дела, связанные с последствиями зимних митингов, и там целый букет э, статей. Да, то есть сказать, что что-то понятно, классическое 318 насилие в отношении сотрудников правоохранительных органов. Понятно, что... как как обычно, в большинстве случаев это просто показания самих сотрудников. Никакого объективного вреда э, задокументированного сотрудники не получили. А зачастую, э, и в принципе нет никаких оснований утверждать, что ну, факт насилия имел место. Да? То есть вот два года получила Ольга Бендес на днях. Э, нигде не, не зафиксировано факта ударов по, по, по, по сотруднику полиции. Да? Тем не менее, получила два года. Там сейчас, я, к сожалению, фамилия вылетела из головы. В Москве дело, где человек просто на основании того, что у него темная куртка с лейблом, неизвестно каким, светлым просто квадратиком на спине, на размытой фотографии, вырезанной из оперативной видеосъемки – Человек уже вот полгода находится за решеткой в ожидании суда по обвинению тому, что якобы он признал э, сотруднику полиции в лицо из баллончика. Хотя он отрицает это, ни баллончика не нашли, ни следов э, никаких на его одежде. То есть просто по абсурдным основаниям там, сходство темной одежды да, зимней ночью. Ну, э, э, то есть, конечно же, эти дела... Плюс. А сколько их, Я... их, их всего? Их больше сотни же было, вроде бы. Больше сотни, больше сотни, да. И, к сожалению, поскольку это происходит в, в большом числе регионов, то даже вот коллеги из увд инфо пытаются вести полную статистику, но и она как бы, каждый раз оказывается неполной, потому что ну, достаточно сложно уследить за всеми этими делами. Ну, и они стараются, и мы стараемся, но как бы нам важно еще и изучить само дело для того, чтобы включить наши списки, но... Пытаемся. Там есть дела и по хулиганству, и по новой редакции статьи о блокировании транспортных коммуникаций. Фактически, как это, например, вот с Глебом Марьясом в Москве произошло, можно получить обвинение просто за, в связи с тем, что было осуществлено воспрепятствование движению пешеходов, тем более транспорту. То есть это оказывается сейчас уже достаточно, если следствие видит в этом угрозу каких-то негативных последствий. Угроза, это, понятное дело, существует в голове у следователя, да и существует ли она там, то есть, по крайней мере, он про нее пишет. А человек может получить реальный срок за это, там, до трех лет. Да, это вот буквально прошлогодняя декабрьская редакция новая. Также расширено, как вы знаете, понятие хулиганства, например. То есть теперь не нужно оружие, достаточно э, угрозы насилием и насилие, или насилия для того, чтобы действовать были квалифицированы как хулиганство. Это сама статья, статья сама по себе резиновая абсолютно. Что такое грубое нарушение общественного порядка, никому не известно. И фактически любое действие можно подвести под это, сказав, что человек угрожал насилием. Это же опять же со слов может быть э, известно. И э, часть дел вот есть в Перми. Э, дело по той же фактуре, по которой в других местах э, по другим составам, там по хулиганству. Есть по вандализму. Большое, большое разнообразие дел об обвинений в связи с публичными мероприятиями. Плюс продолжаются экстремистские, террористические дела, пополняется круг организаций, которые объявляются экстремистскими, и преследование людей, которые якобы продолжают деятельность этих организаций. То есть к другим мусульманским организациям, которые такого рода преследованию подвергаются, на наш взгляд, неправомерно. Понятно, что есть там реально какие-то вредоносные организации, но в наш мониторинг попадают те, кого, как мы считаем, преследуют неправомерно. Так вот, к там, читателям Нурси, к... К таблиге Джумаат, который признан экстремистскими в России неправомерно, на наш взгляд, сейчас добавились люди, которых обвиняют в участии в несуществующей, на наш взгляд, по крайней мере, в современном мире и в России, организации Атакфир Ат Вальхиджа так называемые такферисты, То есть, если мусульмане не ходят в мечеть э, там, и молятся у себя на дому, устраивают молитвенные собрания, этого оказывается буквально достаточно для того, чтобы обвинить их в том, что они являются членами вот этой самой э, организации запрещенной, которая существовала в Египте в 70-е годы. Э, и уже не одно там четвертое, пятое дело возбуждается против людей. Кое-кто получил реальные сроки, кое-кто получает условные или штрафы. Э, но... В первую очередь это направлено, на мой взгляд, на отчетность. Но э, граждане СССР, да, там, э, так называемые сторонники АУЕ, якобы такая организация существует. Там, э, эти люди там, не попали в наши списки еще, но само по себе, само по себе преследование людей, которые торговали, там, пусть нелепой, пусть неуместной символикой АУЕ в, в интернете, э, осуждение их за осуществление деятельности экстремистской организации представляется абсурдным, Так же, как этим ну, а, ну, а есть он... уже такие дела по есть, есть в Екатеринбурге есть три человека, да, мы вот как бы с, пытаемся получить материалы, изучить это дело. тоже вот первые приговоры, связанные с реальным решением свободы сторонников СССР выдано, вынесены. Как бы не казались нелепы убеждения, эти люди там, если они не призывали к насилию, конечно не должны подвергаться лишениям свободы. Это вот а... те, те самые граждане СССР, про которых было так много роликов в интернете в свое время, да? Ну да, ну да. Тоже мы будем изучать их дела, хоть неестественно, там, не разделяем взглядов, но э, как представляется, преследование уголовно чрезмерно, а уж тем более лишение свободы, скорее всего, не обосновано они а какова численность там... вообще, вот, допустим, тех же граждан СССР, если это известно? Потому что я знаю, что там несколько организаций вроде бы существует. Нет, мы этого вопроса не изучали, не касались, пока, собственно, не началось. Уголовное преследование нас вообще это мало интересовало. Мы не социологи. Не... Я не просто не пытаюсь понять возможный будущий охват репрессии, вот если взять всех этих граждан СССР. Если прибавить к этому всех возможных сторонников так называемого движения АОЕ, хотя, конечно, никого движения не существует, это просто чушь, просто пол полная, ну, абсолютная. Но, тем не менее, это же десятки тысяч людей, если не сотни. Да, да, да, да. И, с одной стороны, это возможность там, почти любого привлечь, потому что, ну, что такое вообще участие движения движении АУЕ, да? Это какая-нибудь размещенная дурацкая картинка, что еще, в чем... Татуировка, может быть, может быть, еще что-то, ну, что угодно. Может да. быть, да. С одной стороны, а с другой стороны, это набор статистики правоохранительного мероприятия. крутится, то крутится, да, он самоподдерживающийся такой механизм. То есть, если что-то уже достигнуто, ну, нужно дальше двигаться, нужно новых людей привлекать, это не оправдается. Вы знаете, очень, очень не Прожигание. хочется делать передачу об одном негативе, поэтому такой вопрос. А хоть что-то светлое во всем этом есть, хоть какие-то хорошие тенденции? Ну вот, против Константина Инкауска по санитарному делу прекратили, угол... прекратили уголовное преследование. Это отрадно. Хотя есть мнение, что это случилось потому, что он там в силу э, драматических семейных обстоятельств снял кандидатуру. Умер да? как раз, э, пока он находился под домашним арестом, заявил об отказе от участия в выборах и вскоре после этого э, уголовное преследование в отношении него было прекращено. Есть причины следственной связи, не знаю, но в любом случае э, вот сам факт того, что Хоть кого-то выпускает из своих челюстей системы, хотя бы иногда, он отраден. По административным делам некоторым, особенно в Питере, удается отменять неправосудные решения, насколько я слежу. Какие-то мелкие результаты бывают. Бывают примеры там, внесения наказаний, не связанных с решением свободы пусть неправосудных, обвинительных приговоров, но хотя бы человек не попадает в тюрьму. Вот Олег Макурин, про которого я говорил, человек, который э, житель Подмосковья, который э, написал про Жлобицкого, совершенно не призывающий и не одобряющий насилие пост, благодаря участию адвокатов, которые сотрудничают с нами. Э, слава Богу, на свободе. Со, со штрафом 300 тысяч рублей. Ну, надеюсь, общество поможет ему собрать их. Но... Это радость условная и относительная, конечно же. А вот печально известная в прошлом 282 статья, ее применение сходит на нет все-таки после декриминализации или Оно нет? Оно очень редко, поскольку ну, два раза подряд это как бы только человек, который очень активен и последователен в публичной критике власти. Да? А против такого человека обычно находятся и другие статьи. Но, тем не менее, вот сейчас мы видим, что э, в Кемерово э, против э, Михаила Алферов, по-моему, мы сейчас изучаем его дело, мы там, вступили в защиту, оплачиваем работу адвоката, вот там, да, чисто 282 возбуждение, э, унижение достоинства социальной группы какой-то, по-моему, провластной. Ну, вот сейчас мы только изучаем это дело, но уже оплачиваем работу адвоката. Но это бывает редко. Тем не менее, вот 282, это сейчас экзотика. Ее, к сожалению, заменяет гораздо более тяжкое 205.2, вот это вот самое оправдание терроризма. То есть, но все-таки масштаб по-моему потому что если я правильно помню, по 282 просто сотни людей привлекались Да, конечно, конечно, по, по 205 это не сотни, но зато наказание гораздо более тяжелое То есть если раньше это были буквально единицы случаев в год, то сейчас многие десятки дел в год уже по этой статье А я правильно понимаю, это что... Это не полная если... замена, но количество растет я правильно понимаю, что если человека обвиняют вот этой 205 часть 2-я, да, точка 2 вы назвали да, ее? Да, 205 Оправдание точка Если его обвиняют в этом, то даже в случае с приговора, не связанного с лишением свободы, человек попадает в список экстремистов и террористов. Ну, он и по 280-й попадает, по 282 й попадает, второй, да? то есть это, по любой экстремистской или террористической статье он попадает с момента привлечения в качестве подозреваемого обвиняемого Это момента погашения судимости. Вот, а вот есть ли подобные дела, связанные со сторонниками Навального, которые фактически объявлены все экстремистами? Кто-то уже попал? Нет, пока, слава богу, нет. Но там же даже не вступило еще в силу судебное решение о признании организации экстремистской. А, то есть это дело будущего, да? Ну да, нет. Просто никто еще не привлечен. Ну, и оснований нету пока еще. Ну, к сожалению, не приходится сомневаться, что такие дела будут. Значит, с хорошего светла у нас все-таки с этим мало связано. Но вот И вы как так, что... профессиональный правозащитник, вы можете вот хотя бы какой-то совет дать людям, есть ли наилучший алгоритм действий для того, чтобы человек, потенциальный политзаключенный, но ну, хотя бы меньше получил или отделался штрафом или вообще вышел из этого? Ох, ох, ох. Ну, я бы сказал, может быть. Универсального рецепта нет, понятно, что важна тем не менее гласность, важно публичное внимание, и э, когда вот пытаются кулуарно заключить сделку э, со следствием, признав вину, пойдя на особый порядок, там в одном случае из десяти это может оправдаться, но никогда не скажешь заранее, да, и это, мне кажется, неоправданный риск, зато ты полностью теряешь всякие гарантии, э, Которые связаны с публичностью. При этом, наверное, да, важно э, там, и не плевать уж прямо в глаза, да, э, органам, суду и так далее, то есть, не вызывать у них там, отдельного раздражения, а просто твердо стоять на своем, придерживаться фактов, э, иметь квалифицированную юридическую помощь, публичную поддержку, что возможно, если за ней обратиться. Да, то есть Любому человеку, который подвергается политически мотивированному уголовному преследованию, такая помощь будет оказана, слава богу, не только нами, но и много субъектов оказания такой помощи. И общество сейчас склонно к поддержке таких людей в значительной степени. Вопрос в том, что многие не решаются привлечь это внимание, сообщить о своем деле, да? надеются, что оно как-то так само пройдет или удастся договориться, а это, мне кажется, весьма... Опасно и чревато. А более, ну и все-таки некоторую осторожность проявлять, да, то есть, когда дело уже есть уголовное, понятно, что далеко не от всего можно страховаться, и дела фабрикуют без всяких оснований. Тем не менее, если мы говорим о высказываниях, то же самое можно выразить, одну и ту же мысль можно выразить разными средствами. И, к сожалению, в, в нашей вот нынешней токсичной среде, когда шаг влево, шаг вправо действительно грозит уголовной статьей, то ли за оправдание нацизма, то ли за возбуждение ненависти, то ли за призывы к терроризму, к сожалению, надо следить за тем, что публично пишешь, если ты находишься на территории Российской Федерации. И это не вопрос того, чтобы не высказывать некоторых мыслей. Мысли можно высказывать практически любые. А следить за формой. Это, к сожалению, сейчас важно. Ну понятно, поменьше грубости, поменьше оскорблений, да, поменьше да, резкости да, да, да, и так далее и тому подобное. А вот вы упомянули очень интересный момент сделки со следствием, ну не сделки со следствием, потому что у нас -то этот термин касается только э, ряда категорий дел, а вот ну, просто договоренности. На ваш взгляд... Нет, как... Особый порядок, почему? Особый, особый порядок, порядок да. он... Насколько часто это вообще помогает людям, и бывает ли так, что это вредит? <звы> Бывает, наверное, что помогает. Было бы некорректно с моей стороны сказать, что не помогает вообще никогда. да? Особенно, к сожалению, если этот особый порядок связан с дачей показаний против других лиц. Угу. И, конечно, там советовать идти таким путем, когда мы говорим о политических делах и о невиновных людях, невозможно. Но при не особо тяжких преступлениях... там снятие с, со следствия бремени выстраивание сложной и непонятной конструкции вины в разжигании там, или еще чем-то, если может, может оказаться, это повод получить наказание не связанное с лишением свободы. Но и, и без такого... Особого порядка, естественно, может быть наказание, не связанное с лишением свободы. И с особым порядком, вопреки всякому ожиданию, оно может быть связано с лишением свободы. То есть это надо какой-то такой специальный анализ провести. Да, совокупности всех дел, статистических корреляций мы его не проводили. То есть бывают случаи, наверное, когда это может оказаться полезным, но огромное есть число случаев, когда наоборот, если бы признания не было, то и дело бы вообще не рассыпалось. А так оно есть, так или иначе человек наказание получает, и часто гораздо более тяжкое, чем ему было обещано, когда он договаривался. Спасибо большое. У нас уже время подходит к концу, поэтому мы будем прощаться постепенно с вами и со зрителями. А с вами были Сергей Давидис и Даниил Константинов на канале Форума Свободной России с большим разговором о состоянии прав человека в России сейчас, о полит заключенных, репрессиях и перспективах обращения России, России в Европейский суд против Украины. Но ну, а вы будьте, пожалуйста, осторожны, дорогие телезрители. Высказывайтесь мягче допускайте поменьше спорных утверждений, и возможно, что вам не потребуется помощь Сергея Давидиса и его коллег по правозащитным организациям. Спасибо, Данил. Всего доброго.